для Марса это положение комфортное. Огненная планета в огненной стихии знак Льва. Марс символизирует волю, воплощение внутренних побуждений, решительность, активность, инициативу, действия. В знаке Льва усиливается способность к целенаправленной деятельности. Основные функции Марса ориентированы на внешнее активное проявление. Эта планета отдает энергию. В астрологии относят к планетам вредителям марс малое несчастье но это определение условно поскольку во многих ситуациях именно энергия марса будет давать наилучшие результаты в работе борьбе и достижениях В натальной карте марс отражает энергичность самостоятельность напористость умение отстаивать свои позиции сдерживать агрессию это запас физических сил, работоспособность. Марс очень важен для характеристики мужчины. Активно включается в период с 41 до 56 лет. Полный оборот по своей орбите Марс совершает почти за 2 года. Это личная планета, управляет вторником, если рассматривать распределение по септенеру, в соответствии со звездой магов. Кому интересно разобраться в своей натальной карте, получить прогноз, понять благоприятные периоды или обойти неприятности, добро пожаловать на личную консультацию. Контакты на главной странице и под видео. Знак Льва принадлежит к фиксированному кресту зоны оформления. Здесь огонь максимально и наиболее устойчиво себя проявляет. Уже виден результат наполнения энергии и оплодотворения в природе. Воспевает урожай, созревают плоды, подрастает потомство. Самое устойчивое тепло в природе в этот период. Красочно описывает символизм фиксированного огня само Солнце, управитель Льва. Марс во Льве дает наилучшие возможности для проявления себя. Легко удается впечатлить других. Люди, обладающие мощным творческим началом, занимающиеся спортом, работающие в сферах связанных с кинематографом в период движения марса по знаку льва смогут многого достичь это лучший период для того чтобы творить и созидать проявляя креативность во всем успеха достигают общественные деятели артисты бизнесмены связанные с индустрией красоты и сферой развлечений в этот период люди не устают от внимания символизм знака льва это сам лев, благородный король всех зверей. Многие люди осознают свою силу. Особенно благоприятные условия для деятельности у представителей огненных знаков. Льва, овна, стрельца. Но не стоит все воспринимать как данность. Используйте каждый шанс. Избегайте лени. Не стоит играть и ввязываться в авантюры. Также хороший период для близнецов и весов. Но работать приходится много по сравнению с представителями знаков огня, которых удача сама догоняет. Если близнецы и весы готовы неустанно работать в период движения Марса по знаку льва, то смогут добиться целей. Водолеи в это время часто в состоянии выбора. Вспомните события двухлетней давности, прошлое прохождение Марса по льву, оппозиционный знак для водолея. То, что происходило в июле августе 2019 может напомнить о себе если тогда совершили ошибки сейчас сможете их исправить или по крайней мере не повторить их снова так что водолеи держитесь нейтральный период для раков дев козерогов и рыб представители этих знаков зодиака смогут расслабиться отдохнуть заняться тем что им нравится Напряженное время для тельцов и скорпионов. Будьте внимательны, возможны провокации, нарушение ваших личных границ, вторжение на вашу территорию. Однако, ваше стремление к личным достижениям в этот период будет особенно сильным. Вы сможете получить вознаграждение, если не сойдете с дистанции при первом же препятствии. Напряжение может возникнуть при общении с мужчинами, приятелями или коллегами. Успех ваших усилий может быть сведен к минимуму, если вы будете проявлять излишнюю агрессивность или совершать поспешные действия. Найдите способ обуздать эти склонности, наберитесь терпения, и вы достигнете большего, чем даже ожидаете. Будьте осторожны в любой практической деятельности, чтобы избежать травм головы, лица, также перегрузки сердца и позвоночника. С 27 июня по 22 июля в целом благоприятный период, когда желания и действия совпадают. Венера приближается к Марсу, соединение будет 13 июля, но ощущаться гармоничный аспект начинает уже намного раньше и продержится до 22 июля. В течение этого периода женские и мужские энергии будут находиться в равновесии это отличное время для того чтобы пересмотреть весь свой опыт в любви взять все самое ценное понять ситуации с точки зрения другого человека люди сейчас меньше склонны к переменам больше к стабильности и порядку Венера отвечает за женственность, Марс за мужественность. Встреча этих двух планет приносит нам необычную энергию. Венера ⁇ это желание, Марс ⁇ это действие. Пока обе планеты движутся по знаку Льва, появляется возможность действовать в соответствии со своими желаниями и стремлениями. Это отличное время для романтики, любви, брака. Потенциал этого периода сближает партнеров с позицией взаимной выгоды пользы любви поддержки позволяет понять другого человека осознать личную ответственность за все действия в личных делах любовная страсть выходит на первый план будет главным аргументом начала отношений или гармонизации уже существующих старайтесь принимать партнера таким какой он есть в этом случае каждый будет проявлять заботу друг о друге Одинокие люди с высокой долей вероятности встретят своего романтического партнера. Если в отношениях есть место дружбе, совместным проектам, творчеству, общим интересам, то они просуществуют долго и, возможно, будут официально оформлены. С 29 июня по 5 июля напряженные дни. Марс в оппозиции с ретро-Сатурном 1 июля. А 4 июля квадратура с Ураном. Травмоопасные дни. Любые попытки двинуться прямо к намеченной цели приведут к нежелательным результатам. Не стоит обходить правила, особенно на дороге, иначе вы потратите больше времени и энергии, чем если бы действовали медленно, но правильно. Попытки организовать, упорядочить и направить проекты и другие работы в нормальное русло окажутся затруднительными. Возможно, даже разочарование, что заставит отложить на несколько дней некоторые намеченные ранее задачи. Осторожность необходима ввиду возросшей вероятности травм, а также обострения хронических заболеваний. Обстоятельства этого периода могут вызвать такое напряжение или раздражение, что можно совершить поступок, которого в любой другой ситуации постарались бы избежать. Поспешные и непредсказуемые действия в период с 29 июня по 5 июля приведут к убыткам, потерям или травмам. Работа техники и оборудования также будет непредсказуемой. Изменения в расписании работы или необходимость внедрять новые методы могут вызвать очередной прилив раздражения или даже привести к увольнению. Возможно также, что сложившиеся обстоятельства в эти дни заставят изменить образ мышления или действий. После 5 июля и до конца месяца благоприятный период. Активность снова идет вверх. Люди становятся более инициативными, стремятся показать себя в действии. Главное, не наделайте глупостей в конце июня, начале июля. Для того, чтобы эффективно использовать транзит Марса по знаку Льва, нужно суметь мобилизировать свои физические и психические силы, отбросить сомнения, не строить далеких стратегических планов, а действовать в соответствии с условиями настоящего момента, то есть быть здесь и сейчас. Реализация транзита марса всегда связана с некоторым риском, с преодолением, но зато результат будет видимый и долгосрочный. С другой стороны, то, что сделано при транзите марса по знаку Льва нередко имеет оборотную сторону которая не так красочно, как внешний вид. То, что преподносится как величайшее достижение, на деле может оказаться пустышкой, облаченной в яркую обертку. Также и дела, начало которым положено в это время, могут оказаться не столь масштабными, как изначально заявлено. Это время шоу, праздника, помпезности. Для успеха любого проекта во главе его должна находиться яркая неординарная личность, желательно известная. В этом случае из идей может что-то получиться. И в то же время количество спортивных рекордов в этот период растет. У творческих людей наступает плодотворный период, когда они за короткое время могут сделать гораздо больше, чем в другой период. Марс не даст им долго обдумывать, взвешивать, сомневаться. Артисты и ораторы как никогда вдохновенны и убедительны. Яркость, уверенность в себе, умение выгодно подать себя способствуют успеху. В этот период происходит много интересного в романтической сфере. Также следует отметить еще один момент, связанный с прохождением Марса по знаку Льва. Люди становятся более азартными и рискованными, способными на авантюры. Так что владельцы игрового бизнеса могут надеяться на большую прибыль. Принцип удовольствия имеет первостепенное значение в период активных энергий льва. И на это многие не жалеют денег. Однако после того, как Марс и Венера перейдут в знак Девы, люди могут сожалеть о неразумно потраченных ресурсах. Период с 11 июня по 29 июля не подходит для кардинальных изменений. Новое и необычное, выходящее за рамки реального физического мира, воспринимается с трудом и нежелательно. В это время усиливается энтузиазм. Хочется находиться в центре и радовать всех остальных, заряжать жизнелюбием. Люди, обладающие психической силой и энергией, способны влиять на других людей, формировать общественное мнение. Большое значение в это время имеет авторитет и сила. То, что явно видно всем, а не скрытые, не проявленные процессы. Знак Зодиака Лев фиксированный. Марс во Льве способен долго концентрировать внимание на чем-то одном и достигать цели, не распыляясь на мелочи.